Добрый день, сегодня я покажу инструмент, с помощью которого можно узнать о том, какие выплаты компенсации, пособия вы имеете право получать в соответствии с действующим законодательством. В этом нам поможет инструмент, который называется портал социальной защиты ЕГИСО. Это единая государственная информационная система социального обеспечения. В ней аккумулируется вся информация о всех льготах, компенсациях, выплатах, которые установлены на всех трех уровнях власти, на федеральном, региональном и на уровне органов местного самоуправления. То есть в одном месте можно прокачать информацию о том, что вам положено по закону, проживая на определенной территории, в определенном населенном пункте. Для того, чтобы подробно об этом поговорить, нам необходимо перейти на портал ЕГИСО, адрес страницы видите перед собой, заходите на данный портал и приступаем. Портал ЕГИСО имеет множество разной информации, но нас интересует один раздел, это сервисы для граждан, социальный калькулятор. Кликаем на него. Для использования сервиса нам необходимо пройти три шага. На первом шаге выбираем территорию предоставления мер социальной защиты. На втором шаге выбираем наименование категории получателя платежа. И на третьем шаге кликаем «Показать». Обратите внимание, сервис работает в тестовом режиме, поэтому его можно использовать, полагая, только в информационных целях. Тем не менее, он дает достаточно много полезной информации, от которой можно оттолкнуться для того, чтобы в дальнейшем уже действовать по получению соответствующих льгот и компенсаций от государства. Итак, на первом шаге нам необходимо указать наименование региона например это будет у нас московская область система автоматически подгружает регионы которые можно выбрать выбираем любой Населенный пункт, например, мы мытищи, посмотрим, что в них можно. Вы можете указать несколько наименований населенных пунктов, и они, соответственно, отобразятся под полем ввода. И, соответственно, по нескольким населенным пунктам можно одновременно искать информацию о выплатах и льготах. На третьем шаге нам необходимо выбрать наименование категории получателя. Это можно сделать двумя способами. Можно либо набирать наименование категории в поле и выбирать из выпадающего списка, и далее кликать «Показать». У нас нашлось несколько вариантов. Это Министерство образования Московской области и Министерство социального развития Московской области. Это органы, которые назначают соответствующие выплаты для студентов в указанном населенном пункте. Кликаем на него, раскрывается таблица, в которой мы видим наименование меры, которое предоставляется соответствующим студентам, форма периодичность предоставления этой выплаты, в частности, материальная поддержка, материальная помощь нуждающимся обучающимся за счет стипенди... фонда стипендиального выплачивается и в денежном виде, единовременно, сведения, к сожалению, о денежных средствах не предоставлены. Выплачивается бессрочно с 2013 года. Важным моментом является нормативно правовой акт, которым регламентируется предоставление мер. В данном случае это закон Московской области от 2013 года. Данный закон интерактивен, на него можно кликнуть и его открыть. Вот он в данном случае, данный закон. Я рекомендую всем перед тем, как вы пойдете непосредственно оформлять свое право на получение соответствующей выплаты, целесообразно прочитать нормативно-правовой документ, то есть в данном случае вот этот закон, допустим, если вы хотите получить материальную поддержку, для того, чтобы вы понимали, что непосредственно написано в первоисточнике, то есть в нормативно-правовом акте. И это защитит вас от недобросовестных действий со стороны чиновника, который может иметь свои представления или свои какие-либо другие установки, связанные с предоставлением соответствующей материальной помощи, для того, чтобы не быть заложником чужого мнения, а точно знать, что вам положено, целесообразно, по крайней мере, распечатать, взять его с собой, для того, чтобы вас очевидно и откровенно не обманывали. Это один из способов, который можно использовать для того, чтобы узнавать те виды льгот и компенсаций, которые вам положены. Есть второй способ определения наименования категории получателей. Я его рекомендую использовать, потому что он дает более полную информацию о том, под какую категорию вы могли бы попасть. Это выбор из классификатора. Но Прежде чем мы будем выбирать из классификатора, необходимо полностью очистить поле и ввести все заново, потому что данный сервис, насколько я понял, работает в тестовом режиме, и иногда у него ранее выбранные параметры продолжают действовать, и он выдает уже ранее выданную информацию, игнорируя то, что вы вводите вновь. Итак, мы опять выбираем Московскую область мытищей, но теперь не вводим в поле наименование категории получателя, а будем выбирать его из классификатора. Обратите внимание, все виды категорий в данном случае являются выделены серым цветом, но это ненадолго. Вот видите, система подгрузилась и теперь некоторые стали активными, перекрасились в синий цвет, то есть это категории получателей льгот и выплат, которые можно выбирать. Здесь их достаточно много, потому что в категории Категории имеют свои подкатегории, которые также прокручиваются. Система и сейчас должна выдать информацию о том, какие из них являются активными. Вот у нас появились активные и также остались неактивные. Обратите внимание, когда вы просматриваете все категории, не игнорируйте категории, выделенные серым цветом, потому что внутри них могут находиться категории, которые категории, вернее, которые будут выделяться синим цветом, то есть быть активными. Сейчас посмотрим, будут ли здесь активные категории здесь наверное, а нет, здесь есть, то есть видно, да, категория вот с этим номером, она не активна, выделена серым, серым цветом, но она имеет подкатегории, которые активны, которые можно соответственно выбирать. Таким образом, выбирая подкатегорию, вы можете посмотреть, какие выплаты, льготы, компенсации положены соответствующему получателю. Я наугад выбрал и сейчас мы посмотрим, что это. Это какие-то лица, получившие повреждение здоровья в седействии несчастного случая. Давайте посмотрим, кликаем «Показать». И у нас выдает перечень мер, которые могут быть предоставлены. Это единственный орган, это фонд социального страхования. Кликаем на него и раскрываем. И смотрим, это единая страховая выплата. Наименование меры у нас кликабельно, на него можно перейти и посмотреть дополнительную информацию, которая касается, соответственно, данной меры. Здесь есть два раздела, где назначить и где получить. Но в данном случае здесь должны отображаться наименования органов с адресами, которые и в том числе на карте, которые выдают данную меру. Но в данном случае именно для данной меры поставщик услуг и поставщик информации, который предоставляет, загружает данную информацию в данную систему, не предоставил данные сведения. Хотя по некоторым другим выплатам и компенсациям я находил непосредственную информацию в до того, что указывались номера телефонов и адреса на карте, где можно найти соответствующий орган, в который обратиться за оформлением соответствующей выплаты. Таким образом, периодически очищая и по новой заполняя все поля, можно прокачать практически любой регион на предмет того, какие выплаты компенсации установлены для того или иного населенного пункта и для той категории граждан, к которой вы ближе всего подходите. Соответственно, можно буквально в течение нескольких минут прокачать полностью все меры социальной поддержки и помощи, которые вам положены по закону которые необходимо и важно добиваться от государств. И в завершении скажу что на данном портале можно открыть войти в свой личный кабинет. Вход в личный кабинет осуществляется через портал госуслуги, вернее с использованием логина и пароля, который вы имеете на своем личном кабинете на сайте госуслуги. Я пытался заходить в личный кабинет, он меня пускает, но вместо информации, которая там содержится, указано что портал находится на технических работах. То есть выглядело это примерно так. В настоящее время проводятся технологические работы. Возможно, когда вы будете заниматься работой с данным порталом, возможно, вас спустят в личный кабинет, и вы сможете посмотреть, какие возможные варианты использования личного кабинета есть еще и на данном портале дополнительно. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным видео. Ваша ответная реакция – лучший стимул для того, чтобы продолжать делиться полезной информацией. На этом все. Желаю всем достойной жизни. Увидимся в следующем видео.